Здравствуй, мир! И сегодня мы тестируем а, новинку от Rossignol Такую новинку, новинку, новинку, которая совсем новинка И новая модель, и новая технология, новая лыжа Поехали! А, что ж, на повестке дня Rossignol новый Ну, в принципе, я бы, наверное, эту лыжу Все-таки в этот класс бы у Rossignol не запуливал Но, с другой стороны, очень рад, что она сюда попала и очень рад, как у меня сложились на тестах. С ней отношения. Это оказалось моей первой лыжей. А первая лыжа на урске тесте всегда тестится дважды. Вот, и у меня была возможность потестить ее и вне трассы, и на трассе собственно это было для меня очень важно для нее потому что она новая, я ее еще не катал честно скажу, да, когда я брал в руки и понимал что это рассенеол я был немножко насторожен потому что до этого, я, более того, я не просто знал что это рассенеол я а знал что это а, серия Experience а, вот я был насторожен, потому что я честно говоря я ничего не ждал нового я знал что Experience это ну, как как своеобразная лыжа и... А. вот и Начал тестирование Астрасы, вот, и она меня реально порадовала, вот, и более того, когда я прошел все лыжи, которые были в тесте, в сете в этом категории, я понял, что эта лыжа меня порадовала, вообще реально порадовала, вот, она реально огонь, огонь, она огонь, сейчас объясню, в чем реально, это быстрая лыжа, безусловно, быстрая лыжа, и эта лыжа быстрая и динамичная одновременно, она вообще выстреливает пипец как, просто пипец, ничего не надо делать. Вы просто едете, и она выстреливает. Вот, при этом она очень ровная в плане бокового выреза. Вообще это для Россиньола, я не знаю, что-то там распылили газ какой-то над местностью, где фирма Россиньола, потому что раньше у них все лыжи были реально кривые. То есть на носу один радиус, в середине другой, задники третий, они никак не связаны, любое смещение ты теряешь дугу. На этой лыже все очень вообще гармонично, при этом эти радиусы они реально связаны с жесткостью Лыжа жесткая, но она как бы прогибучая такая, то есть она нормально едет вообще У нее отлично резаная дуга, она идет как по рельсам, как просто прокаженная лыжа для гиганта И она дает динамику лыж для гиганта и вообще фигачит зашибись Просто зашибись фигачит, и мне так хорошо не было никогда при этом она хорошо работает и в средней дуге, и на быстрой перекантовке, и никаких проблем нет у ширины, ощущений вот этой ширины нет, ощущений жесткости нет. Она легко, нормально уходит в более короткий поворот, да, в нем она немножко там некомфортна, но она некомфортна на разгрузке, то есть вот совсем на разгрузке, она в коротком повороте то есть тут вообще как бы так интересно, то есть в средней дуге она любит как раз наоборот такую верхнюю разгрузку, так расслабленные ноги, хороший такой легкий переход вообще, и в этом она дает чувство полета, когда вы идете в короткий поворот, ее надо немножко догружать, потому что, ну, она опять-таки, она жесткая, да, ее нужно прогибать поворот, и надо грузить, но при этом ей хватает цепкости не срываться и догружаться, и она выстреливает и на и пяткой, то есть вот она входит с нос, носка, этот носок принимает это усилие, передает его и вот вылетает, то есть с точки зрения трассу катания, лыжа великолепная мне трассового катания, у лыжи есть нарекания у меня одно, она на маневренном катании жестковата и узковата для своей талии но мы понимаем, что это лыжа в общем-то не новичковая, и вот это вот чихпых ковыряния тар тарахтинь она, конечно, не для них и вообще тем людям, которые тарахтят, ее выбирать не надо в плане скоростного катания она идеально вообще, то есть она вот просто там, вы на разгрузке, она фигачит на, на пригрузке она рубасит Вообще никаких проблем нет, но ну, надо просто ну, просто не сыкать, как бы не сыкать, не сыкать на ней, как бы мочить Она мочильная, но в плане вот этой универсальности, когда эксперт э, берет единственную лыжу, да, и он получает хороший быстрый карвинг И он получает хорошее, в принципе, динамичное катание вне трассы, рядом со, с подготовленной трассой И там в хорошей, в той же стилистике, наша лыжа хороша тем, что она не заставляет перестраиваться техникой То есть на трассе и вне трассы техника может быть одна, и лыжа это отрабатывает вот это мне вообще понравилось очень Вот вообще шикарно То есть, наконец-то Росинел решил вот одну проблему У них была проблема в том, что у них лыжи были, были жесткие Они, с одной стороны, не прогибались Ну, то есть, для, ну, как бы давали ставить, ну, дубасили в ноги Здесь реально у нее уменьшенная торсионочка за счет вот этой, видимо, новой технологии У нее продольная жесткость для стабильности хорошая а Торсионочка, она стала в меру Она такая стала на грани комфорта То есть, они перестали быть вот этой деревяшкой Россинеловской, которая убивает ноги вот это стала хорошая, рабочая, ровная лыжа для офигенно экспертного такого катания э, с большой долей резаного ведения, резаного поворота, широкой дугой, длинной, скоростной. Вот такая лыжа, могу сказать, очень мне понравилась в этом классе, в этом стилистике, вот, ну, советовать я вот так ее всем подряд не могу, надо опять-таки разбираться с вашим катанием, с вашим уровнем, с вашими приоритетами, но в целом это вот хорошо, хорошо. Вот, я пойду за следующими, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего, ставьте лайки, все, пока.